Салют, Москва! Весна 20 мая будет событие. Впервые за годы мы выйдем на сцену вместе с маэстро Боттлсбо и покажем нашу первую совместную живую программу. Я безумно жду этого дня, это действительно что-то вообще невероятное и космическое. Столько лет работать с человеком и фу, впервые выйти с ним на сцену спустя годы. Все будет происходить в Дмитров клубе 20 мая в 8 вечера. И дело в том, что это концерт для самых близких, преданных и важных людей, поэтому сама площадка не очень большая. Я буду очень вас ждать, я буду ждать той энергии, которую мы сможем обменяться. Да, и я в таком диком предвкушении, что даже не хочу говорить ничего более, кроме того, что, ребята, это чистый кайф готовить, ждать и наконец выйти на сцену с человеком, с которым вы вместе создаете миры. До встречи 20 мая в Клубе Дмитров в 20.00.